Сегодня у нас очередная распаковка. 7 посылок. Скорее всего, с Пандова и Жума. Вот. Начинаем распаковку, как обычно, самый самой маленькой. Такая миниатюрная посылочка сегодня. Вот что-то такое. Что-то очень нужно, я думаю, но я не знаю, к чему это. Какие-то кожаные наклейки. Интересно. Хм. Что это за кожаные вставки? Форме Ладно, сейчас поищу. Что это за... Это оказались самоклеивающиеся антискользящие подушечки для обуви. Вот. Ни за чтоб не догадался, но... Пошли они с Пандова. Уже время-то такое. Вот теперь, не знаю, будет лед отложу их, надо ли пригодятся мне действительно ботинки, которые очень сильно скользят. Надеюсь, они мне потом пригодятся. Отложим в сторону. Берем следующую посылочку, такую же небольшую. Так. А, ну это уже. Обзор такой штучки был в предыдущем. Все распаковки, которые пишешь и фонарик нажимаешь. И она показывает. На, кому не досталось еще? 28 рублей она стоила. Идем дальше. Следующая небольшая посылка. Все, дети опять пошли рисовать. Здесь у нас что-то... для детских мультфильмов. Как я понял. Домик. Красивый такой маленький домик так, сейчас мы вот, так его покажу. Поближе. Миниатюрный такой. Домик этот стоил 11 рублей. Сейчас посмотрел такой миниатюрный сайт это были проблемы с аппаратом не взялось. ну вот их же посылка две таких два держателя для полотенец здесь самоклеющая лента и другой цвет почему-то это в обертке отдельно это так просто сейчас 97 Посмотр... рублей стоил комплект две штуки в комплекте было сейчас такая же побольше посылка ну, побольше но потяжелее здесь же такое тяжеленькое Опять. Луковица пришла, помятая, перемороженная. Ой. первый раз. Ну, второй раз такой. Обычно заказываешь луковицу. Приходит нормальная. минус продавцу. Еще посылочка такая большая. Ну, тут больше, наверное, обертки. Так, это, это вот. Сейчас, минутку. Вот такие вот маски. Дедушек. Ладно, идите, пугайте маски. Маска это была с жума. 100 рублей стоила. Ну, детям доставил радость. И вот последняя посылка, самая большая. Но здесь лапа. Фондову. я открою покажу ее и там ссылка все ссылки в описании обычно у нас одна такая есть но я думаю, лучше иметь две вот такая кстати <смех> у меня вроде первая такая же лапа то будет бить ну вот такая лапа стоила 200 рублей на сайте пандау на прошу очень хорошо смотрел думаю надолго хватит конечно да это не торчит думаю хватит довольно долго Всё. подписывайтесь ставьте лайки до скорых встреч